Контрмеры против потолка цен на российскую нефть. Телемост Казань, Таиланд. Как получить второе образование? Всем привет! В фильме Ньюс, а в студии Кристина Отекина. В Казанском федеральном университете были объявлены новые кадровые перестановки. Так, новым проректором по административной работе, руководителем аппарата с 1 февраля текущего года, назначен Сергей Прохоров, ранее занимавший должность советника при ректорате. На новой должности он сменил Андрея Хашова, который в свою очередь переходит на должность от заместителя директора по общим вопросам Института геологии и нефтегазовых технологий. Также с 1 февраля 2023 года Департамент по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда переименован в Департамент комплексной безопасности. Его новым руководителем в Валерий Красильников. Кроме того, коллективу вуза был представлен новый начальник отдела правового обеспечения закупок. Эту должность заняла Анастасия Костромина. С 1 февраля 2023 года вступил в силу указ президента Владимира Путина о контрмеров против потолка цен на российскую нефть от Большой Семерки и Евросоюза. Для чего это нужно и как это повлияет на мониторинг поставок, поможет разобраться Алина Красильникова. Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был введен указ об ответных мерах на введение некоторыми странами механизмов потолка цен на российскую нефть. Тем самым он создает необходимую законодательную основу, чтобы российские нефтегазовые компании не принимали участие в системе предельных цен. Российская Федерация исходит из того, что... Ценообразование не может быть регулируемым и зависит от, во-первых, той цены, которую устанавливает продавец, а второе, от абсолютно рыночных цен на продукцию. То есть те, кто готовы платить больше, должны платить больше, если они хотят приобрести, и никто препятствовать этому не должен и не может. Потолок цен на российскую нефть можно рассматривать как апогей санкционной политики. Смысл этих действий в том, что начиная с декабря 2022 года Евросоюз перестал принимать российскую нефть, а страны G7 ввели ограничения для нее. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю. На трубопроводную нефть запрет не распространяется. Ожидается, что с 5 февраля такие же меры начнут действовать и для нефтепродуктов, но предельная цена в этом случае пока неизвестна. Россия категорически против того, чтобы устанавливался какой-то потолок на нашу продукцию, поскольку только продавец вправе определять, за какую цену он готов продавать свой товар, тем более, когда речь идет о таком стратегическом товаре, как нефть. Из указа следует, что запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Исключения на поставку нефти и нефтепродуктов могут быть сделаны на основании специального решения президента. Запад в этих условиях рискует остаться без российской нефти, что приведет, конечно, к энергетическому кризису на Западе. Что касается России, то продавать цену по заниженной себестоимости она, конечно, не будет, и Россия продает э, свои стратегические товары за ту цену, за которую она считает это выгодным. Запрет на поставки нефти будет действовать 5 месяцев с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов в такие страны определит правительство. Алина Красильникова, Универньюз. О встрече учащихся и сотрудников общеобразовательной школы-интернат лицеи имена Лобачевского КФУ и школы Сурвиват Технологического университета в Королевстве Таиланд сорматитель моста расскажет Амир Ахтямов. На днях состоялась вторая встреча обучающихся и сотрудников общеобразовательной школы-интернат-лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета и школы Сурувиват Технологического университета Королевства Таиланд в формате телемоста. Со школой Таиланда мы дружим уже на протяжении четырех лет и телемост уже проходит во второй раз. Телемост посвящен в этом году год педагога и наставника. Открыли встречу заместитель директора по учебной работе школы Суровеват Буд Сакорн Йот Камлуи и директор лицея имени Лобачевского Елена Скобельцина. По просьбе коллег из школы Суровеват Елена Скобельцина кратко рассказала о лицее и продемонстрировала видеоролик о проектах лицея на английском языке. Со стороны лицея представлены... Пять проектов, они очень интересные, разнообразные. Вот в частности, была представлена «Умная палата». Сегодня об этом проекте знаете Россия, и наши ученики уже имеют патент на свое изобретение. Кроме этого, наши ребята представят проект, который хотят воплотить уже в этом году вместе с родителями. Это «Умный класс». В основной части встреч обучающиеся десятых 11 классов лицей имени Лобачевского и школы Сурвиват представили свои исследовательские проекты. Проект — это «Умный класс» которые мы уже реализуем в нашем лицее, благодаря администрации. Умный класс поможет учителям и ученикам тратить меньше времени на организационные процессы и благодаря этому увеличивает их продуктивность. То есть, допустим, открывать шторы, либо включить проектор, учитель сможет просто голосовой командой. После встречи у ребят была возможность пообщаться с обучающимися школы Таиланда, узнать больше о культуре стран, традициях и особенностях школьной жизни стран. Также во встрече приняли участие учителя лицей и школ, Амир Ахтямов, Парид Захидаглы, Универньюз. Вы хотите получить второе профессиональное образование, но времени на очное образование нет? Казанский федеральный университет создает все условия для вашего комфортного обучения. Подробнее расскажем далее.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 Магистрант Казанского федерального университета Ева Кузнецова занимается разработкой лекарства от мышечной атрофии. Подробности расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. Когда в нашем организме нарушается работа митохондрий, главных энергостанций клеток, приходит мышечная атрофия. Этот недуг затрагивает не только пожилых людей. В зоне риска может оказаться каждый. Если в одних случаях это заканчивается инвалидностью – Других пациенту грозит летальный исход. Атрофия – это значит дисфункция мышц, а наша самая главная дыхательная мышца – это диафрагма. И, конечно же, в первую очередь это касается ее. Так как наши исследования, они проходят на нервно-мышечном препарате, это диафрагмальная мышца мыши, и э, диафрагма – это та мышца, которая отвечает за наше дыхание. И при мышечной атрофии, при э, дисфункции э, э, мышц, как раз затрагивается эта мышца, вследствие чего наблюдается дыхательная недостаточность у людей. И люди долго, мучительно могут погибать от того, что просто задыхаются, либо не могут делать вдох. Магистрант Казанского федерального университета Ева Кузнецова уверена, найти решение этой проблемы можно. Вместе с командой сотрудников Казанского научного центра Российской академии наук она исследует вещество, которое однажды сможет победить мышечную атрофию. Мы изучаем действие 25-гидроксихолестерина, это такой окисленный холестерин, его производная, и изучаем его влияние на нервно-мышечный препарат. И путем долгих исследований всей нашей лаборатории мы пришли к взаимосвязи этого вещества с работой митохондрий. То есть сделали такую гипотезу, что возможно оно может влиять на их работу. Вещество, по словам девы, повышает эффективность нервно-мышечной передачи и благоприятно влияет на мышечные сокращения. Это ученые выяснили в процессе лабораторных исследований. Они смоделировали дисфункцию диафрагмы на мышах, а затем восстановили работу мышцы, с помощью введения вещества, которые изучают... Оксистерин может способствовать поддержанию мышечной функции. Он может способствовать регенерации, может способствовать лучшей нервно-мышечной передаче, может способствовать улучшению работы митохондриальной функции. До этого у нас были работы, которые показали, что введение этого оксистерина может превратить некоторые признаки такого заболевания, как боковой энтрофический склероз, который поражает нервно-мышечную систему и мотонейроны. Поэтому это исследование говорит о том, что есть полезные свойства у производных молекул холестерина, и мы можем сейчас иметь механизмы, которые могут задействовать их для лечения различных заболеваний, в том числе связанных с дегенерацией функций мышц. На данный момент ученые изучают механизм работы мышц под воздействием вещества. Промежуточные результаты члены команды публикуют в международных научных изданиях.